Всем привет, ребята! Меня зовут Аня Нэш и это очередное видео на моем канале, новогоднее, так что не пропустите. И да, кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Сегодня, ребята, я буду собирать также два подарка, но сегодня я буду уже собирать своей маме и своей родной сестре и я буду собирать ребята вот в такие вот боксы про них я уже рассказывала в прошлом ролике я покупала их комплектом в комплекте было три штуки один я уже собрала одной своей подруге и я решила эти боксы собрать средний я решила собрать сестре а чуть побольше я решила собрать своей горячо любимой мамочки поэтому сегодня мы и начнем с этого с большого бокса и приступим ребят сегодня я не буду скажем так камеру ставить таким образом потому что я сегодня ничего такого руками своими руками делать не буду я вам просто покажу что я купила для того чтобы положить в эти боксы какой-то супер там сверхгениальной идеи для подарка у меня, конечно же, нет, но просто хотя бы покажу вам, что можно купить, да, в качестве подарка, поэтому поехали. Ну что же, ребята, первый подарок я соберу своей маме, я уже сюда поместил наполнитель, чтобы это смотрелось оригинально, и первая идея, конечно же, для подарка, ребята, вот молчите, вот ничего не говорите, ну не верю я в эти мифы, связанные с дезодорантами, шампунями, что вот ты такой делаешь чистый или грязный намек, я не верю в это. Я купила те вещи, которые человек реально железобетонно будет использовать, поэтому я решила в качестве подарка, да, подарить вот такой вот дезодорант, кстати, пахнет очень вкусно, поэтому он у нас отправляется в наш бокс. Следующая идея для подарка. Ну, конечно же. Как же, ребята, без трусов и носков? Это реально моя фишка, я очень люблю дарить носки. Это вот новогодние носочки, кстати, они продавались вот в такой упаковке. Я их купила в... Так, сейчас скажу, монетки. Я купила монетки. И у меня как раз, я купила две упаковки и как раз у меня на 6 подарков каждому по паре носков маме решила вот такие вот, вот такие вот да, с медведем да такой прикольный мишка и решила я подарить ей вот такой вот крым слушайте а что это за крым не, ну понятно, что не вея А, просто увлажняющий, какой-то универсальный крем Вот, кстати, да И решила я их совместить таким вот образом да, Перевязать жгутовой ниточкой Ну, чтобы уже, знаете, там ножки попарил, помазал кремом И одел такие красивые носка Вот сейчас мы с вами это сделаем Перевяжем жгутовой нитью, веревкой Ну, в общем, короче, как угодно Хотите называйте Вот таким вот образом, как тортик да, как пироженка. Так, сейчас. Ну что ж, выглядит это вот таким вот образом, мне кажется, очень классно. Обязательно пишите в комментариях, ребята, как это вообще, ну как это выглядит. Мне ну, кажется, классно. Отправляется наш бокс. Так, следующее. Да не то, чтобы идея, да. Ну, в фикс я купила вот такие вот коробочки конфет. Купила я кстати, две, да, маме и сестре. Здесь всего 80 грамм, в принципе, упаковка классная. И, в принципе, в наш бокс они влезут, ну, скажем так, под сласти 2022 год. Следующая идея для подарка – это у меня, опять же, вкуснятина, да, опять же, конфеты вот такие. Вот я их купила тоже в Экспрайсе, но решила я их, знаете, вот таким вот образом упаковать. Очень классно смотрятся. Это, кстати, конфеты в виде денег там всякие разные купюры, евро, доллары, рубли. На вкус они тоже ничего, нормально. И у нас отправляются наш бокс. И у меня есть еще вот такая вот открытка. Эту открытку мне подарила дочь. Я у нее, конечно же, спросила, можно мне да, положить. Ребята, не потому, что у меня там нет денег, да, а ну, просто у меня, скажем так, нет времени да, уже, ездить по магазинам здесь как раз таки уже написано любимый нам с новым годом поэтому вот отправляется в наш бокс ну и конечно же ребята в качестве такого новогоднего элемента я в фикс прайсе также купила вот такую вот веточку классную, такая знаете как яблоки в снегу вот ну, что-то такое вообще прям прямо искусство ну, классно смотрится поэтому он у нас тоже отправляется в наш бокс в, ребят в конце я вам покажу как это все будет выглядеть да так ладно хорошо закончили с подарком для мамы переходим а я так я же совсем забыла да я попросила со сестру чтобы она распечатала вот такие вот ну, это, скажем, такой некий вкладыш, да, моя такая вот визитная карточка. Поздравление с Новым годом от имени моего канала. И, конечно же, она вот распечатана на крафт-бумаге. Ну, кстати, классно смотрится. Вообще прям очень оригинально, мне нравится. Поэтому она у нас отправляется в наш бокс. Следующий подарок будем собирать моей сестре. Я уже также сюда добавила наполнитель. Итак, первое. Я также решила ну, скажем так, не то чтобы там заморачиваться, да? Я также решила подарить ей дезодорант, потому что она пользуется. И опять без, без лишних намеков. Все, ничего не говорите, ничего не, не говорите. Все, он отправляется у нас в наш бокс. Итак, следующий. Решила я и подарить вот такой вот крем от Невея. Я ей хотела подарить такой же крем как у мамы, но вот, к сожалению, с такой упаковкой уже не было, поэтому я решила ей подарить вот такой вот. Он интенсивный, увлажняющий крем. Ну, я думаю, что она будет им пользоваться, поэтому. И я, кстати, упакую таким же образом, да. Кстати, будет очень хорошо смотреться. Так что давайте мы сейчас это с вами сделаем. Мне как-то прям понравилась такая вообще идея. Вообще просто все вообще все перевязывать жгутовой веревкой. Вот прям классно смотрится. Ну и вот, ребята, ну как это смотрится? Ну классно Ну, ну, ну напишите в комментариях. Итак, также положу я вот такие вот конфеты, которые я купила в фикс-прайсе. И в качестве такого, знаете, подарка, также я в фикс-прайсе купила Точнее, даже не я купила, а моя дочь купила. Вот такой вот подсвечник с ароматизированной советчикой. Мушка с какими-нибудь Я не знаю, но пахнет она очень вкусно. Я думаю, что этот подсвечник украсит ее, украсит твою новую кухню. Ну Классно, нет, да? Ну, вообще, очень шикарно, мне нравится. Классно смотрится. Отправляется в наш бокс. Ну и, конечно же, в качестве такого новогоднего элемента Я решила подарить ей такую же веточку Очень классно смотрится И она у нас отправляется в наш бокс Ну что ж, ребята, я готова показать вам результат своих упорных трудов Я, конечно, прямо упахалась вообще Ну и давайте уже посмотрим Ну и вот как это выглядит, ребята Ну классно очень классно. Мне вообще очень нравится. Мне очень нравится. Я думаю, что моей сестре и моей любимой маме, конечно же, понравится. Сейчас я вот так это, ребята, подсвечу. Вот. Вот, вот. вот такие вот подарки, ребята. Ну что же, ребята, если вам понравился данный ролик, обязательно пишите в комментариях. Это помогает развиваться моему каналу. Ну и, конечно же, ребята, подписывайтесь, не забывайте ставить на колокольчик, чтобы вы не пропустили мои следующие видео. В следующем видео я буду собирать подарки своим детям, дочери, сыну, племяннику и племяннице. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить ну и, конечно же, ребята, 31 декабря выйдет, я постараюсь снять интереснейшее видео, где мы с моей сестрой задумали очень жесткий пранк над нашим папой. Поэтому, ребята, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну и всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, я вас заинтриговала. Всем пока-пока.